Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сумасшедшие вещи происходят на рынках техно-акций, криптовалюты и биткоина, и мы начинаем видеть большой сдвиг в настроениях инвесторов. Обычно после таких массивных крахов S&P 500, NASDAQ и биткоина происходят хотя бы отскоки дохлых кошек, когда цена хотя бы немного восстанавливается на 10-20%. Но, к сожалению, похоже, что это падение сильно отличается от обычных правил в этом видео я хочу показать тебе супер информацию супер новости чтобы ты понял это ни разу не кликбейт происходит массивный кризис прямо сейчас криптовалюта потеряла больше триллиона долларов капитализации многие альткоины как и биткоин, потеряли от 30 процентов после достижения своих исторических пиков но кроме них хорошо падают также и акции компаний, которые потеряли 40 50 процентов стоимости Сегодня я также покажу тебе, что делает глобальная элита, миллиардеры и богатейшие хедж-фонды. А также покажу тебе самый худший сценарий Федеральной резервной системы США. Это будет очень интересно, поэтому по традиции не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Последнее видео набирает по 10 тысяч лайков каждое, и ты не представляешь, как это заряжает. Большое спасибо за такую поддержку! Начнем с этой статьи массивный обвал 40 процентов компании из индекса nasdaq сейчас упали более чем на 50 процентов от своих исторических пиков напоминаю что 51 процент всего рыночного роста с апреля по декабрь приходился только на 5 компаний apple microsoft nvidia tesla и google так что сейчас когда рынки падают на защите их остались только эти пять компаний которые выросли больше всех в прошлом году и это если говорить про индекс nasdaq но есть еще индекс SP 500 в котором находится 500 компаний половина из них давно находится в медвежьем рынке и потеряла до 20 процентов стоимости Sundial Research отмечает что рекордное количество акций технокомпаний упало примерно на 50 процентов такие цифры в последний раз отмечались лишь в марте 2021 знаешь почему это сумасшествие потому что мы идем в мир где несколько крупнейших техногигантов будут контролировать абсолютно все их монополия будет распространяться над различными индустриями, в том числе, возможно, и криптовалютной. Какими бы ни были фундаментальные макроэкономические соображения, нет никаких сомнений, что инвесторы сначала массово продавали, а уже потом пытались выяснить все остальное. Сказал Гепферт, шеф исследовательской группы Sundale Research. Что это значит простыми словами? То, что хоть фондовый рынок и падает, а вслед за ними криптовалютный, который все никак не может от него отвязаться, есть компания. Компании, которые заставляют выглядеть это падение не столь плохим и являются фактически последней линией обороны. И это Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и Google. Но как только и эти компании тоже рухнут, мы увидим настоящий массовый обвал на рынках. Но не только лишь это происходит. Давай посмотрим, что делают хедж-фонды, инсайдеры. Хедж-фонды продают технологические акции самыми быстрыми темпами за десятилетия в преддверии роста ставок. Похоже, что хедж-фонды рассчитывают на продолжение падения и, видимо, думают, что все станет еще хуже, как только ФРС начнет повышать ставки. Еще одна причина такого поведения заключается в том, что многие люди думают, что федеральная система США на самом деле блефует. И на самом деле ФРС делает то, что называется forward guidance. Термин в экономике, который обозначает направление определенных сигналов рынку со стороны центральных банков о возможных будущих действиях. Многие люди сейчас верят, что ФРС делает именно это, сообщает о своих планах наперед и таким образом снимает с себя обязательства на самом деле исполнять их. Логика в этой теории есть, ведь ФРС США фактически сообщает рынкам. Да, мы в курсе, что инфляция рекордная, поэтому мы повысим ставки. Люди пугаются, что это приведет к стагнации экономики и перестают тратить. Перестают тратить, и инфляция немного успокаивается. Я думаю, что Федеральная резервная система США рассчитывает именно на это. Но вернемся к фондам. Сообщество хедж-фондов сливало активы четыре раза, начиная 30 декабря и заканчивая 4 января. Эти продажи в долларовом эквиваленте стали крупнейшими за последние 10 лет наблюдений Goldman Sachs. Итак, эта распродажа на рынках оказалась крупнейшей с тех пор, как Goldman Sachs начал записывать свои наблюдения. Причина, почему произошел такой крах, особенно акций технокомпаний, заключается в том, что рост расходов и издержек мешал росту компаний, которые за последние два года сильно зависели только лишь от бесплатных денег, которые печатала и раздавала ФРС практически под 0%. Goldman Sachs отметил, что продажи хедж-фондами акций технокомпаний в 2022 обусловлены в основном длинными продажами, а не короткими, которые наблюдались последние два месяца 2021 года. При этом продажи были вызваны в основном компаниями, которые специализируются на ПО и полупроводниках. Кроме этого, ребята, CNBC провела большой опрос, чтобы понять, чего именно боятся инвесторы в 2022 году больше всего, а также какие риски для них самые большие. И вот результат. Инвесторы больше всего опасаются инфляции в 2022 и ожидают из-за этого низкой доходности рынка в этом году. На этой диаграмме мы видим, что кроме инфляции, инвесторов беспокоит влияние ковида на экономику, а также несвоевременное поднятие процентных ставок федеральной системой. Как видишь, Каждый третий инвестор боится поднятия процентных ставок. Итак, половина компаний из индексов NASDAQ и S&P500 находятся в медвежьем рынке и потеряли до 50% стоимости. Криптовалюта обвалилась на 30%. Хедж-фонды продают. Инсайдеры продают. Теперь и ФРС США становятся основной угрозой для рынков после опасений инфляции. Три больших события – поднятие ставок, остановка покупок активов, а также продажа тех активов, которые уже были куплены. ФРС США заявила о троекратном росте ставок в 2022 но вопрос, который никто не задает почему-то, а что если это не поможет? Что если при поднятии ставок даже до 2% инфляция не начнет падать? Что если мы повторим сценарий 1970-1980 годов, когда ФРС США пришлось поднять процентные ставки вплоть до 20%? Вот этот прыжок на графике. Не думаю, что кому хочется повторения этого сценария потому что он может обернуться огромной катастрофой при росте процентных ставок до 15-20 процентов мы увидим рекордное количество банкротств и дефолтов люди начнут объявлять дефолты по всем своим долгам мы также увидим коллапс финансовых рынков фондового рынка и рынка недвижимости поэтому я не думаю что фРС поднимет ставки аж до 15-20 процентов но даже их рост до 4-5 процентов может обернуться распродажами на рынке. Я не говорю, что это случится, я не даю прогноз, не воспринимая это как предсказание. Я просто говорю о таком сценарии, который может повториться, если вдруг сегодняшние действия ФРС США не помогут в борьбе с инфляцией. Если же помогут, то скорее всего рынки будут отлично восстанавливаться. В любом случае, я считаю, что такие большие просадки есть самым лучшим временем для того, чтобы делать огромные прибыли. Только лишь на больших падениях в перспективе